Всем здорово! И скорее всего увидели данную ошибку в своей любимой игре. Это очень печально, если вы ее заметили. Ну, как же решить данную проблему? Сегодня я дам вам ответ. Итак, спонсор данного видеоролика, мой дискорд сервер, заходите, а я там выкладываю очень много интересной информации. Также информация о розыгрышах в нём, находится в нем. И как я и обещал, скорее всего, скоро будет розыгрыш на фулкайз, поэтому подписывайтесь на мой дискорд-сервер, там реально классно. Итак, с чем же связана данная ошибка? Как и раньше, я говорю, что эта ошибка связана с переполненными серверами. Но на данный момент эта ошибка связана с вашим провайдером. К сожалению, ваш провайдер не может поддержать игру Fall Guys. Я не знаю, как это объяснить, потому что я не силен в программировании и не силен в интернете, но я знаю, как решить данную проблему. Во-первых, проблема решается достаточно просто. Это просто включить VPN, выбирать абсолютно любую локацию, Uh, и все, в целом играете. Это решается очень быстро и просто. ППМ же нельзя советовать вам никакой не буду, потому что лично в них я не разбираюсь. Что же помогло мне? Но ну, мне помогло решение того, что я просто поменял провайдера. Все очень быстро сменилось, и на другом провайдере очень быстро и классно я начал играть. Uh, возможно проблема еще в коде игры. Пробуйте не покупаться и перестановить заново, потому что один раз у меня так и сработало. А еще год назад, когда у меня был старый провайдер, я удалил игру, скачал заново и все заработало. Все было классно. Правда, лагало, но это не важно. Ну и спасибо тебе, что кликнул на данный видеоролик. С тобой был я, Алекс. Можешь кликнуть на эти видеоролики, если ты хочешь поддержать мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.